Вейп-девайсы, как и любая другая техника, имеют свойство ломаться. Это может случиться по разным причинам, к примеру, это может быть Заводской брак, либо же вы его уронили, либо же залили. Причин – море. С некоторыми вы можете справиться сами, а с некоторыми вам придется обратиться в специализированный центр. А перед началом ролика обязательно поставьте лайк, оставьте какой-нибудь интересный комментарий, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на социальные сети. Все ссылочки будут под видео в описании. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами как всегда сигарет нет И в сегодняшнем ролике я вам расскажу по какой причине может сломаться или же не работает ваш вейп Для начала я расскажу о проблемах классической связки атомайзера и батарейного блока Проблемы можно поделить на три части Связанные с платой, связанные с атомайзером и связанные с аккумуляторами ну что ж, начнем с неисправностей платы, это наиболее сложная часть вейпа, так что и при малейших неполадках лучше его сразу же нести в сервисный центр, поскольку в домашних условиях вы вряд ли сможете что-то с ней сделать, дабы обезопасить себя от похода в сервисный центр я могу вам сказать пару советов которые помогут вашему вейпу прожить как можно дольше, вы конечно же можете мне сказать, что вы периодически снимаете атомайзер, все протираете насухо и у вас все находится в полной чистоте но вы забывайте о том моменте, что маленький миг капельки могут попасть сквозь коннектор на плату, но когда жидкость становится сверхтекучей, она просачивается через крошечные поры. осесть а на ней и в будущем вызвать короткое замыкание. Дабы этого не случилось, я могу вам дать несколько советов. Для начала я рекомендую лучше относиться к своему атомайзеру. Следите, чтобы он не протекал, а в случае протечек меняйте либо испаритель, либо меняйте намотку. Все должно быть сухо и красиво. Далее, если у вас руки растут из правильного места, то... Я, конечно, не рекомендую, но вы можете разбирать свое устройство и чистить его изнутри. Либо же обратиться к человеку, который имеет отношение к технике и который сможет вам помочь с этой проблемой. Открутить все болты, аккуратненько все почистить и вернуть все на свои места. А сейчас поговорим о двигателе любого вейпа, а именно об аккумуляторе. В наше время существует два типа устройств. Это устройство, которое работает на сменных аккумуляторах и устройство, которое работает на встроенных аккумуляторах. Сразу же хочу отметить, что все аккумуляторы обладают ограниченным ресурсом и со временем выходят из строя. Но не стоит волноваться, аккумуляторы могут жить год, два и три. Так что я вам сейчас просто расскажу, как увеличить их срок службы еще больше. Опусти телефон. В случае со сменными аккумуляторами вы можете попарить на девайсе. Они у вас вышли из строя, вы их достали, выбросили, приобрели новые, установили и парите дальше. В случае со встроенными аккумуляторами так сделать не получится. Ну, либо получится только при... Прибегание к какому-нибудь мастеру Для того, чтобы увеличить срок службы ваших аккумуляторов Я рекомендую не заряжать их каждую свободную секунду Вы взяли, попарили, разрядили их полностью Поставили на зарядку, зарядили Также я не рекомендую парить девайсы во время их зарядки Поскольку это тоже может убить не только ваши аккумуляторы, но и плату Если же вы устанавливаете аккумуляторы которые работали вроде как недавно, а сейчас не работают, то есть несколько вариантов по решению этой проблемы. Первая проблема это аккумуляторы изжили себя. И их нужно менять на другие, новые аккумуляторы. Второй момент, это вы продавили плюсовый пин. И самое лучшее решение этой проблемы, это опять же приобрести новый аккумулятор, а эти выбросить. Но если же вы не хотите этого делать, я вам сейчас буду говорить, не рекомендую это делать, то что я сейчас буду говорить. Вы можете приподнять самолично этот пин. Но для этого вам надо использовать твердый, не металлический предмет и делать все максимально аккуратно, потому что может бомбануть. Еще, конечно же, проблемы могут быть связаны с модом. В этой ситуации я также рекомендую аккуратненько подогнуть контакты, но... Лучше всего подойти к мастеру, который проверит ваше устройство, проверит аккумуляторы и скажет, что нужно делать в этой ситуации А теперь пришло время рассказать о проблемах с атомайзерами Мы уже снимали одно подробное видео о неработающих атомайзерах, оно будет по ссылке в описании И где-то здесь вот вылетит подсказка, по которой вы можете перейти и посмотреть этот видос Одна из самых частых проблем, это когда ваш мод не видит атомайзер У этой проблемы есть несколько типов решений первый это просто открутить атомайзер и прикрутить обратно если в этой ситуации мод все еще не видит атомайзер то нужно углубляться внутрь атомайзера для начала попробуйте подкрутить болты в базе либо же открутить и прикрутить обратно испаритель если это не помогает то нужно проверить пин в атомайзере либо пин в девайсе поскольку он мог втопиться и мод вот просто-напросто его не видит То есть нет прямого контакта Если же все-таки дело в пине То я рекомендую опять же Отнести устройство в сервисный центр Если же сервисного центра нет То можно попытаться все исправить самому В случае с баком Пин можно слегка приоткрутить, либо же острым предметом его поддеть. А в случае с модом надо взять твердый острый предмет и аккуратненько, аккуратненько поддеть пин, чтобы он немножко приподнялся. Прикрутить атомайзер и все должно работать. Если не работает, то интернет-магазин Секретный Байз. Здравствуйте. В конце этого ролика я хотел бы сказать вам и настоятельно посоветовать при приобретении любой техники, неважно, это будет вейп, телевизор, холодильник, обязательно прочитайте инструкцию пользователя и относитесь к этому устройству с уважением и очень аккуратно, чтобы оно вам служило долго, верно и с правдой. С вами был Глеб, сигарет нет и до встречи на нашем канале.